Братья и сестры, скажем слава Богу, слава Богу, что мы можем сюда прийти, и давайте станьте все, все на ноги, начиная наше служение, я хочу прочесть слова пророка Исаия, который сказал... И он э, интересные слова здесь сказал. И перед тем, как я прочитаю, я хочу спросить такой вопрос. Кто бы хотел получить внимание от какого-то вышепоставленного человека, да? Президента или там какого-то, да? Нам бы было приятно, потому что обратили бы внимание на нас. И здесь, для того, чтобы мы получили внимание от Бога, Бог поставил определенные параметры для каждого. И он говорит здесь, Исаия, э, в 66 главе, во втором стихе. И он говорит, ибо все это садела рука моя, и все это было, говорит Господь. И вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом, на трепещего пред словом моим. Мы видим, насколько здесь важность того, что Бог здесь говорит. Он говорит, вот на кого я презрю, вот на кого я мое внимание поставлю, вот на кого я посмотрю. Для того, чтобы мы получили это благость от Господа, чтобы мы получили это внимание от Бога, Бог сказал такие слова. Он говорит на того человека, который смиренный, во-первых, во-вторых, сокрушенного духом, и во-третьих, трепещущий пред словом «Моим». И да поможет нам Бог, чтобы мы эти три, три э, параметра, вот да, которые Бог поставил, когда мы пройдем их, когда мы будем их осваивать в своей жизни, тогда мы получим эту благость, тогда мы получим это благословение, те обетования, которые Бог имеет для каждого верующего в него. Давайте сейчас склоним наши колени, кто хочет стоять, закроем глаза, и мы скажем Господу в молитве, чтобы Он благословил нас, чтобы мы могли, были способны, смириться при Господом, Господь.